На встрече поднимались разные вопросы, начиная от конкретных задач, которые стоят перед абитуриентами, заканчивая сомнениями и переживаниями будущих студентов. У уже окончивших КФУ выпускников спрашивали о том, что им пришлось преодолеть, когда стены вуза перестали защищать их от проблем взрослой жизни. Они также рассказали о своем опыте поступления, выборе профессионального пути и студенческой жизни. Помимо этого, с небольшим дополнением выступил Александр Бибик, который в подробностях описал все тонкости зачисления в 2023 году. В этом году, ну, наверное, я...